Здравствуйте, уважаемые клиенты! В этом видео мы познакомимся с третьей новинкой нашего сайта – универсальным агрокалькулятором. Итак, на странице агрокалькуляторов, которую вы можете найти с любой страницы сайта в верхней шапке по надписи «Агрокалькулятор», мы пролистываем вниз до последнего третьего агрокалькулятора. Что же он считает? Итак, с помощью данного калькулятора вы можете определить, сколько необходимо семян весовых или поштучно, чтобы засеять или засадить определенную площадь в метрах квадратных. А имея определенное количество семян в граммах или штуках, вы сможете рассчитать, для какой площади их хватит. Давайте возьмем конкретный пример. Допустим, у вас есть площадь в 16 метров квадратных, которую Нужно засадить. И вам необходимо определить, сколько семян нужно для этой площади. Для расчета возьмем, например, баклажан. Итак, выбираем из выпадающего списка культуру. Баклажан. Далее мы выбираем тип данных, который нам известен. Допустим, у нас есть площадь 16 метров квадратных, которую нужно засадить баклажанами. То есть мы выбираем тип данных «Площадь квадратных метров». Далее мы вводим значение 16, нажимаем «Посчитать» и получаем результат, что на 16 квадратных метров при выращивании через рассаду нам нужно от 0,16 до 0,32 грамм баклажана или же в семенах это будет от 40 до 64 штук. Также обращаю ваше внимание на то, что калькулятор учитывает способ выращивания через рассаду или прямым посевом. В данном случае калькулятор говорит о том, что баклажан необходимо высаживать только рассадным методом. И при этом методе нам необходимо вот такое количество семян. Разберем другой пример. Допустим... У вас остались семена с прошлого года. Вы хотите определить, на какую площадь хватит этих семян. Мы здесь меняем тип данных. Семена, допустим, в штуках. У вас осталось 200 семян баклажанов. Нажимаем «Посчитать» и получаем, что при выращивании рассадным методом нам вот этих вот семян, 200 штук, хватит на площадь от 50 до 80 квадратных метров. Обращаем ваше внимание на то, что результат рассчитывается с использованием данных о стандартных нормах высева и оптимальной агротехнике посадки и может отличаться от действительности. Если у вас есть мнение или предложение, пишите нам на почту, адрес которой вы видите на экране. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.